Моя фамилия Малик, зовут меня Дмитрий Олегович, я майор милиции, сотрудник областного управления милиции Харьковской области. По данной ситуации могу пояснить следующее. На сегодняшний день в Липецком отделе милиции, который находится на территории Харьковского района Харьковской области, открыто уголовное производство номер 12 22043 22 30 84, по статье 177 Уголовного кодекса Украины. В данном автомобиле перевозятся, по нашему мнению, по нашему предположению, запрещенные вещества, а именно пестициды, реализация которых запрещена на территории Украины. В настоящий момент в данном автомобиле находится пестицид под названием «Кайзер», реализация которого запрещена на территории Украины. Основным составляющим препарата «Кайзер» является формула теми таксам. Данная формула запатентована и исключительными правами на нее владеет компания «Сингента». По той информации, которую располагаем мы, а также по тому заявлению, которое было написано на адрес милиции компании «Сингента», компания «Сингента» никому не надавала права на использование данной формы при изготовлении каких-либо химических препаратов. Тем самым оставляет за собой исключительное право на его использование. В настоящий момент данной компании нанесен, по нашему данным, как материальный, так и моральный ущерб. В настоящий момент была вызвана следственно-оперативная группа. Для того, чтобы у нас задокументировано факт нахождения в данном автомобиле вышеуказанных пестицидов, Но, однако по непонятным причинам до сих пор этого не сделано. Хотя в материалах дела фигурирует заявление непосредственно компании, они ссылаются на статью 177 Уголовного кодекса, они просят обеспечить сохранность груза, и просят обеспечить, не, реализ... не допустить реализацию его на территории Украины. Также непонятно, является ли данное вещество безопасным для жизни и окружающей среды. По нашему мнению и по мнению Липецкого райдела открыта статья 227 уголовного производства, которая гласит о том, что введение в обеих небезпечной продукции, забороненной на территории Украины. Согласно заключению стандартизации метрологии, данная продукция, которая находится в автомобиле, запрещена реализации согласно статьи 15 Закона о защите прав потребителей. Подробно, Эта история да? длится уже не первый день, где-то 3 недели, может быть 4 недели назад, я точно сейчас не могу подсказать, но это все можно проверить, Данный автомобиль был задержан сотрудниками ГАИ. Именно этот автомобиль с этими номерами и в нем находился данный груз. Водитель показал сопроводительный документ, который как впоследствии установилось, было установлено, является поддельным. О чем также внесено в единый реестр 358 статья Уголовного кодекса, то есть подделка документов. Согласно ответу с налоговой, который мы получили, печать, которая находится на данном документе, никогда не высказывалась выдавалось, номер КПО там поддельный, название организации такой не существует. На основании этого данный груз был изъят, на следующий день в Харьковском суде было подтверждено его изъятие, то есть признано законным. Через некоторое время по непонятным нам причинам данный на данный груз было отменено постановление об аресте и в рамках расследования уже статьи 227 судом было указано на возврат данного груза. Решение суда было это исполнено сотрудниками Липецкого райотдела. Данный груз был возвращен в компании, которая заявляет, что данный груз принадлежит ей. После чего было погружено в этот же автомобиль и данный груз выехал с территории райотдела. Впоследствии он был остановлен нами, совместно с сотрудниками ГАИ, так как нам известно, что в Липецком райотделе открытого производство по статье 177. Также в заявлении от правообладателя непосредственно указан данный автомобиль и указан непосредственно данный груз. Данный груз, насколько я помню, упакован в 125 ящиках. В каждом ящике находится по 4 5-литровые баклажки. Момент, в момент остановки данного автомобиля четыре недели назад, опять-таки, насколько я помню, да, данный автомобиль двигался с территории по направлению с территории Российской Федерации. Был сопроводительный документ, была поддельная товаротранспортная накладная. Это установлено уже. Это установлено, что она поддельная. Да, был дан запрос в налоговую, оттуда получен ответ, что печать поддельная, да. Есть уголовное производство по статье 358. Оно открыто, оно не закрыто. Населенный пункт был Стрелечи, который находится в непосредственной близости от территории границы с Российской Федерации. Также хочу сообщить, что в настоящий момент и водитель, и представитель компании отказываются открыть автомобиль для того, чтобы предоставить к осмотру и показать, какая продукция там находится. Но я могу с точной уверенностью заявлять, что там находится именно та продукция, которая была изъята. Так как непосредственно я видел, как сегодня вот этот автомобиль, данная продукция загружалась на территории Липецкого района. И у меня есть все основания на 100% полагать, что именно это та продукция, которая согласно заключению метрологии не имеет права реализовываться. Это та продукция, которая перевозилась при использовании поддельного документа. И это именно та продукция, о которой просит правообладатель компания Сингента наложить арест и принять меры к ней выпуску данной продукции для реализации на территории Украины. Насколько я понимаю, я надеюсь, что следствие в этом разберется, наверное, все-таки запрещено просто перевозить пестициды и любую агрохимию не в необорудованном автомобиле, не непредназначенном, который не имеет при себе ни, ни санпаспорта, ничего. Это просто вредно и может нанести ущерб. Мы даже можем рассматривать этот вариант. Не дай бог произойдет ДТП, и данный автомобиль перевернется, и данный груз вылится... Что может произойти с окружающей средой? Липецким отделом милиции было открыто уголовное производство по статье 358 и статье 207, 227. Следователь неоднократно обращалась в суд с ходатайствами об аресте данного имущества. Судом в аресте данного имущества было неоднократно отказано. О чем свидетельствует определение суда? Согласно статье 173 УПК Украины, в случае, если суд отказывает в наложении ареста на имущество, имущество подлежит немедленному возврату собственнику, что и было сделано следователем Ужвенка, Липецкого отдела милиции. После того, как арестован временно изъятый товар в рамках уголовного производства, был... Загружен в данный автомобиль Mercedes-Benz, государственный номер 243-38, и выехал с территории рай отдела где-то э, через километр. Мы были беспричинно остановлены работниками ГАИ. Фамилии у меня записаны... Причину остановки они не пояснили. Спустя две минуты подъехали работники областного управления по борьбе с экономическими преступлениями, которые пояснили, что якобы существует какое-то уваловное производство. Они усматривают, что здесь совершается преступление. И они задерживают данный автомобиль. При этом я хотел бы отметить, что согласно статье 40.41, Оперативные работники могут совершать следственные действия и иные действия Только после получения письменного поручения следователя Данное поручение предоставлено нам не было Каких-либо доказательств существования уголовного дела Также предоставлено не было Липецкий рай отдел находится в километре И если бы оно действительно существовало не проблема взять вытяг и привезти его сюда. И действовать в рамках УПК. Сейчас работники областного Б подменяют собой суд и фактически арестовывает наше имущество. Я считаю данные действия незаконными, преступными по статье 365 Уголовного кодекса. Мною подано соответствующее заявление. Устная по телефону в Липецкий рай отдел. На сегодняшний момент оно зафиксировано и дальше мы будем добиваться внесения этого заявления в единый реестр преступлений. И пускай досудебное следствие, суд разберется, кто в данной, в данной ситуации прав, а кто виноват. Также хотел бы отметить, что на сегодняшний день. Антоном Геращенко, помощником министра внутренних дел в социальной сети Facebook делаются голословные заявления. А именно, обвиняются а, физические и юридические лица в совершении преступлений, контрабанда, неуплата налогов без всяких оснований. Ни единого... А, Доказательства и ни единого уголовного производства по данным фактам не возбуждено. Я считаю, что это просто болтовня. Указания на то, что здесь находятся ядохимикаты, не соответствуют действительности. А что находится в машине? Какой, какие, как... Груз, который был, груз который был временно изъят. В уголовном производстве, возбужденном э, Липецким отделом милиции. После того, как суд отказал в аресте данного имущества, оно было возвращено собственнику. А где пострадавший милиционер, скажите? Мы разберемся. А вы, кто? вы кто? А вы кто? милиции, спрашиваю, вы кто? Ну, вот и я спрашиваю, я тоже гражданин. Я хочу узнать, на каком основании происходит задержание и фальсификация. Да, Мониторинг деятельности деятельности Вот мы услужем удостоверение, спрашиваю, вы кто? Покажите, пожалуйста. Вы что, Мукачева второго хотите? Что вы тут машину арестовываете? Кто? кто, кто? Вы, Я что? говорю, кто? кто? Где, где, работник, где работник милиции? Где неисполнение? Это вам объяснить. это ну, если Вам объяснить. У вас не хватает юридической понимания, что это такое. Наверное, да, Слишком да, много, да, наверное, сейчас. Ваше понимание. Скажите, у меня в комне Нет, подождите. Вы, не вы не не не какое отношение? Подождите удостоверение. Какое отношение? вы Я говорю, мы гражданский организм. Здесь происходит следственная деятельность, и вы мешаете. Не, я не знаю. можете посмотреть. Эй, мужчина, покажите, пожалуйста. Снимайте работника милиции. Покажите, пожалуйста, удостоверение. Ваше Репортерское удостоверение. Люди, балаславок, пожалуйста. Кто такой? Все а вы кто? Такой я, я не показал, вы я. Я. Я имеете к данному товару. Мы реагируем, мы реагируем, не мешайте, не мешайте, не не мешайте, не мешайте, не мешайте, не мешайте, не мешайте, не мешайте, не мешайте, не мешайте, не не мешайте, не мешайте, не мешайте, ну и что? А я граждан да. Украины. А что вы так тут? Вы, а вы, учу сбились или 20 20 человек. Послушайте, послушайте, про 20, а 20 вы, долларов вы. с куба, а завтра, про 20 вы. долларов с куба, совместно с работниками ГАИ, работниками ВХСС. Завтра узнает Аваков. Это во-первых. А можно, чтобы он, а, а, а он узнает. сейчас узнает? А Узнайте сейчас. Да не я надо устраивать, что, драивать, да. что да. ты другой. Вы же Мукачева нам утиле, понимаешь? И сейчас такого же хотите? Какого такого? Да не гуляй широко. Надо, да, то, не надо, в то, в отношение в случае, не надо, не надо, ва? не надо, не Это не надо, не надо, не не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не не не Нормально. Куда пройдем? Куда пройдем? Айтон? Да не да надо мне проходить. Говори, бля. Нет, пацаны. Говори. Ну, Из-за никто ничего не говорит. А, а как вы... не говорить? Не, не говорили бы апеллируем, конечно. Почему? Куда годится? Где работник милиции, который разбил машину кулаком, имитирует это? У вас есть пакет использования данного препарата? При чем тут препарат? У вас есть пакет А у тебя есть разрешение, чтобы начальник к милиции? Кидался, блядь, кулаком бил машину. Блядь. М Дело. Меня интересует. Да. Регистрационно нужно. Не, не вопрос. Не вопрос. У вас, не вопрос. У вас зарегистрировано дело. Да, вы говорите. Конечно, да. да. вы областного штаба да. мониторинга милиции. Отлично. Вот, вот, вот мои Те, которые а а должны нас защищать. Не защищать. Да. Меня сюда пригласили. Покажите, пожалуйста. пожалуйста меня посмотрите. сюда пригласили. Это, это люди я, должны должны я видел, люди должны защищать и Они приехали с пытаются помешать законным действиям Хозяйственные вопросы меня абсолютно не интересуют. Я вам заявляю, что открытое уголовное производство, номер его 12. 015. Да. потому что это все будет проверять. 12. Вы не я настаиваю вы, даже на я этом. 12. 015. 22. 043. 000. 27. 84. Статья 177 ука Украины. Суд, это не контрабанно. Суд, я он вы на контроле это милиции, вот вот вы не знаете? Нет, я Пожалуйста, не, я не знаю откройте, откройте закон, Назовите откройте ее. кодекс и прочитайте. Я не следователь, поэтому, да пожалуйста, я вам все все предоставляю всю необходимую что, информацию. Что инкриминируется в данный момент? Э, под, Использ... под каким... Объясняю, незаконное использование, производство, перемещение и реализация на территории Украины... Продукции, права на которые... Я понимаю. Вот, те, вот теперь немножко стало приоткрылась да. завеса Есть? того, что вы, э, вы останавливаете товар и инкриминируете всем такую статью. Да? Что значит, инкриминируете всем такую статью? Какие, всем, какие кому еще. Но кому по, всем? По, край, по крайней мере, я сейчас слышу, да. что у вас да. заведено дело по этой да. статье. Открыто производство. Да. Если у вас да. факты да. по другим производствам такого же э, типа товара нет. Да. Да? Э, мне такое неизвестно, неизвестно, но я всего лишь одного да. да. адвокат да. с решением суда. Вот ну да. да. Вот давайте, вот давайте да. говорить об этом. Адва я а я секунду, заявляю, секунду. что адвокат придет с решением суда в рамках уголовного производства по статье 227 введения в на беспечной продукции. В настоящий момент предметом данный товар является по статье 177 Уголовного кодекса Украины. И ни в коем случае не по 227 Также хочу дополнить. Что? Дополнить. Э, дополнить, дополни, дополни, да. Продолжать, дополните. Продолжаю. Да. Также нет. хочу сообщить о том, что решение суда Харьковского района ну, сотрудниками Липецкого отдела было исполнено. И данный товар был вернут и дальше, хозяевам. И Где хозяева? Настоящие? А вы кто? Ну сейчас будут хозяева вернут. А и тогда им что? Им вернули. Продавец, так им вернули. Ученника, покажи решение суда да. ребятам, уважаемым. Правый Кстати, спин, прошу отметить, что данный, данного человека несет перегаром очень сильно. Так, да послушай, а тебя тоже да, несет, ты да. не поймешь да. всем, да не послушай. Да Шаги. Да, я пойму. Ну вот и я да. пойму. Ну хорошо, ну хорошо. Что ну, дальше? У ну, вас вот какие-то вопросы? <свят> у тебя ко мне есть вопросы? У меня к вам нет. Вы у меня к тебе нет. Это ты свободен. Я здесь исполняю <свят> свои обязанности. Ну да, а я тоже здесь. Когда вы Украины. а вы здесь в Украине Я хочу находиться, понимать, что происходит. <свят> я не хочу конфликтов в родном городе. Так Понял, не а ты инсценируешь их, понимаешь, кто ударил машину в стекло, покажи Данная мне. машина совершила Но наезд на сотрудника милиции. На какого? Покажите, на сотрудника покажи, покажите сотрудника милиции. Сейчас приедет ГАИ, сейчас приедет да, скорая да, помощь, да, все все увидят. А, кстати, о том, как данный автомобиль. Вот вы из Хочу обратить внимание, что о том, как данный автомобиль наехал на сотрудника милиции, мы зафиксировано у представителя И компании перевозчика. Да, я бы бесплатно приеду. Я вот могу предоставить, вот, пожалуйста. Ухвала суда раз. Ухвала суда два. Можете посмотреть. Задоволены клопотания заступника начальника ведмолты. Но вы меня снимаете или документы? Никаких больше нет. Ну так ну, давайте же это делать в рамках УПК, <сосы> ну, уважаемые оперу Б. Мы действуем в Ну так если в рамках УПК. На... Правильно. Да. Но если в рамках УПК нам, нам был возвращен. Если товар, будет доказано о том, что я не действую в рамках действия законодательства, я готов за это понести на так и будет, да? Вам, вам было У броня комната. толще, тот и сильнее. Вы, вы записали? Вы, вы так хотите? Скажите, пожалуйста, вы на стороне закона? Я как раз именно на стороне закона, а не на стороне того беспредела, которое препят... вы сейчас устраиваете. Если вы будете препятствовать хозяйственной да, деятельности да, и развитию да, экономики да, на Украине, да, я еще, кроме да. этого, помощник депутата. Отлично. Какого депутата назовете? Семенухи, Харьковская. Отлично. Да. Да. Скажите, достаточно. а вот, смотри, позафрактичный позафрактичный вы человек, помощник Что? какой политической партии? для меня это вообще не имеет никакого значения ну, так да, я, это, как да, я это, можно про Конечно, тогда да, да, да, можно в каком-то смысле сказать, если вы правый сектор, то мы соратники в некотором смысле. Но то, что вы сейчас делаете, Кто это вы такие, кто вы такие? Если вы кажете, что народный депутат, как вы сказали, да, при чем есть народный депутат? Ну, Эта политическая фракция не представляет, допустим, сейчас всей Скажите, твой... пожалуйста, ваша для... организация. Ваша организация. Для, для чего важно, Политика не важна. Да, я да, я говорю сейчас одну остатку. Ваша организация о том, что мы можем поднять этот вопрос гораздо выше, чем вы думаете. Ваша организация для чего создана? Защищать закон? Наша организация да. защищать граждан да. от беспредела чиновника. В очередь. Да. А вы являетесь представителем Скажите, закона. Нет. Милиционер это не гражданин? А, когда это... он исполняет свои обязанности, да. он, он не гражданин. Да. Он лицо, да. которое в первую очередь то есть, публичное. То есть вы лицо. считаете, что если человек одел форму милиционер, он уже не гражданин и соответственно он в любом случае нападает на обычного гражданина? Я считаю, что милиционер тем более должен исполнять целый А законы, вы не считаете, что милиционер что, должен стоять на что в ваших, закона в ваших руках? Да? А вы не считаете, что сейчас? любая а вы, общественная организация а вы обязана оружием и властью сейчас не по назначению. Ни в коем случае здесь нет ни единого оружия. Это раз, я прошу это заметить. Да. Здесь только выполняются законные действия. Так и мы требуем оружие, и улучши, просим кажется, обеспечить оружие. нам законное. Итак, расследование данного уголовного дела качайте, И чтобы качайте, нам рас, не препятствовали да. То, что я увидел, для чего меня снова пригласили Подтвердилось Это ваше право Вам было предоставлено номер уголовного производства Вам были предоставлены все мои данные Вам была рассказана ситуация Безусловно. И у вас остается два варианта Либо РДР принять... легко регистрируется все. Согласно УПК ну, Любое заявление В течение 24 Безусловно. часов Обязано быть Безусловно. внесено это называется мзда на дорогах, то, что Нет, мы сейчас делаем. Ни в коем случае. Это мзда на дорогу. Ни в коем случае. И мое мнение Нет. именно Это называется я абсолютно, я абсолютно не имею отношения к тем ребятам, которые меня приехали. Меня пригласили я сюда, не С кем, вы приехали. С кем я вы приехали, и единственное. Фамилия, имя, отчество ребят, которые я вас пригласили. Ну, знаю, естественно, я Малик. родился в Харькове вместе с ними тренировался просто. И меня позвонили, позвонили сказали, такая-то такая да? ситуация. Ну, вы знаете, кто <с это, ребята, которые приехали? Я знаю. Да тут За ребята, я им доверяю, я не понимаю эту ситуацию. Решение. Тем более Товарищ мне сказали, что все с... подкреплено решениями суда. Решение суда под я сюда подписал. По данным уголовному производству нет ни единого решения суда, позволяющего им забирать товар. Согласно уголовно-процессуального кодекса, следователь имеет полное право изъять продукцию. И давай, на следующий давай. день обязанность подтвердить закон. Исследователь имеет да, право да, всегда больше, чем любой предприниматель и Может, тот, кто да, занимается обеспечением экономикой. Да, Абсолютно, Абсолютно с вами не согласен. Абсолютно. Посмотрим, товарищ да. Мальчик. Я предлагаю можно я прокомментирую ваши слова? Позвольте, я закончу разговор. Ну, я предлагаю исключительно вести наше с вами общение Ладно. в правовом кабинет. поле. Мы будем кабинет мы можем здесь, с вами встречаться где угодно здесь, здесь и подкреплять документы. И тем, кто вам позволяет И это только делать. суд вправе решить. Безусловно. Правильно. И у нас есть, Вы у с этим? У вас есть решение, как я понимаю. Вы согласны с этим? Я, я, я не представляю сторону. Вы согласны, что только суд имеет право момент. решить. Вот, Но опять являются э, потерпевшими М -м -м. предприниматели. Я которые не считаю, что они являются Людей в форме. Нет, Пожалуйста. Пожалуйста. Нет. Можно прокомментировать вашу что. Как я мог запретить? Только что рождении Марин, который является работником милиции, сказал, что нет ни единого решения суда, которое позволяет собственнику забрать свой груз. Я еще раз поясняю. После того, как суд отказывает в наложении ареста на временно изъятое имущество, которое было изъято в рамках уголовного производства, согласно статьи, согласно статьи 173 УПК, Имущество подлежит немедленному возврату собственнику. Немедленно. Это было исполнено? Это было исполнено. Вопрос Далее объект. вы без поручения следователя, просто предъявив удостоверение работника милиции, с помощью вступив в сговор с, с вот этими двумя работниками ГАИ, Белеченко и Бондаренко, остановили незаконно, без причины остановки, Работники ГАИ до сих пор не могут пояснить причину остановки. Остановили машину, заблокировали ее и не дают собственнику в рамках статьи 173 УПК свободно перемещать свой груз. На сегодняшний день я считаю, что это преступление предусмотрено статьей 365 Уголовного кодекса. И правильно говорит гражданин Малик, все, дол, все должен решать суд. Но в данном, но в данном, случае, в данном случае он пытается подменить с собой суд. И сказать, эту машину я арестовываю. Я опер уполномоченный у которого нету кроме удостоверения, никаких документов, которые в обязательном порядке предусмотрены. Придет время, придет время, дружище придет время, придет время. Не дружище. И ты мне действительно Я не хочу дружище. сообщить, что данный, авто Легче, данный автомобиль оденем, с данными номерами... Пары, прошу, пожалуйста, заснять эти номера. Данный автомобиль с данными номерами проходит по криминальному Фальсиф... проваджению, по головному производству. Фальсифицировано Фальсифицировано Ни в коем случае... В заявлении указан данный автомобиль суда. для изъятия товара на сутки решение суда не является обязательным. Научите своих адвокатов читать разбираться в документах. А ты работник милиции? У тебя, да. Ты киндю хотел вот такой вот, ты офицер или кто? Или кто? Или кто? Или кто? Или кто? Или или кто? кто? Это ты позор работника милиции, да? ты понимаешь или нет? Ну пусть меня выгонят. Ну так пусть выгоним, ну, выгоним дело да? времени. А вы кто? Выгоним, да разберемся, ну, вы говорите, кто мы... что мы... вы, вы что? Украины, а не я выгоняю, Украина выгонит, понимаешь? Хорошо. Народ Украины выгонит, фальсификаторов, да. воров, взяточников, выгоним. Поверьте, я искренне надеюсь, искренне что вы человек, надеюсь, который имеет отношение и. к данному товару. Я гордиться. Честное сердце, как к этому воздуху, понимаешь, я гражданин Украины. есть информация по поводу того что это прокурор а он, он, ну, я сотрудник прокуратуры Простите. где ваше просили чтобы спокойно нам просто сказали что вы сотрудник прокуратуры и то есть нет, вы вместе нет, с машиной нет, не а ну если не секрет вы есть а? если не секрет а я то... я ну, говорят что вы пред... представляли бывшим сотрудникам прокуратуры О, а бывшим нет. Нет. я Деду так я понимаю что правда еду 70 лет ну, какой сотрудник прокуратуры? Ну, посмотрите на него, он еле ходит. Ну, да. ну, он сам же подтверждает, что бывший сотрудник прокуратуры. Дмитрий Леонидович показывал, показывал. Так, о, бывшего Без... сотрудника Ну, пенсионер, пенсионера, а не бывшего сотрудника. Здесь, здесь есть следователь с Липецкого райотдела. Где он? Можно его увидеть? Я не могу понять, здесь не секрет, а на чьей стороне... Мы это не можем понять этого. Вот здесь все так. находятся да уже много, много часов. У меня вопрос Кто будет разбираться С данным транспортным средством В котором сейчас находится груз едет на это, Как ваше звание? Майор милиции Сейчас да, сюда едет представитель Следственного управления Следственного управления мы, да. мы, мы, мы, мы, мы сейчас сюда приедем при, Мы мы сейчас доложим к большестоящему Машинку мы возвращаем Заезжаем мы сейчас сюда в Она же осмотрена на доску Неизвестного Насколько мне известно, она не осмотрена, мне она того, просто, что почему? есть номера, есть она все. Она осмотрена, есть вот такой осмотр. Она открыта, да. круто смотрит, а, круто а вы знаете, что согласно УПК осмотр проводится да. по управлению следующего да. да? Да. Ага. да. Мы, мы можем только машинку изъять. И поставить, печатать, и поставить. Вот мне просто интересно, кто это будет делать и когда? Вот сейчас подождем следующего стоящего вопроса. Можно мне мы это... еще на последний вопрос? Я больше не буду задавать вопрос, потому что это бесполезно. Уголовное производство по статье 177 открыто где? В областном управлении или на в Липпинском МВ, Харьковском РВ, ГУМВ, СУП, Как поступила команда НОР? Все вот эти, Ошибка была у нашего райотдела, что мы не доложили, но, что было возбуждено по материалам сотрудников НУП области, но, было не доложили, но оно не было возбуждено по материалам сотрудников, оно было открыто по заявлению вот компании. Вещь правообладателя. Я, я не видел, я приехал, ну, я нахожусь в Морефино, Липцы находится за, за, за, за 70 км я не видел этого производства. Я просто думал, что в 21 веке существует мобильная связь, и это все можно выяснить в течение двух секунд. Ну, вы, я что, ни в вот коем случае не хочу не говорить, всем. здесь никого винить, но у меня один вопрос. Столько часов здесь ты? Я подъехал 15 минут назад. Товарищ майор. А скажите, пожалуйста, вот можно ли, вот скажите, работник у да. милиции, вот так вот стекло кулаком видит? Я следователь. Вы, товарищ да. майор, представитель да. органов власти, милиция. Да. Посмотрите, разбито стекло. Можно да. такое делать, работник А чем это милиции? будет разбито? Кулаком. А с чего вы это взяли? Водитель это видел, и я это лично видел. Я лично это не видел. А для вы, этого не а видел. Для этого вызвано. Я вы же сами разговариваете меня заслушали. А для этого вызвана Светственная оперативная группа. Для этого вызвана. ГАИ. Есть? Есть? Для того, чтобы они разобрались в данной ситуации. Где ГАИ? Вот, вот с этой работники приезжем. ГАИ. А вы можете... вы говорите Они мне это уже три часа. Вот, видите, вас тоже интересует. Три часа. Этими днями. Этими днями. Этими днями. Этими днями. Этими днями. Этими днями. Этими днями. Этими Пойдемте, пойдем. Они скорее думаю, что их приедем. Я не Давай. Говорю. Ну, там-то